Здравствуйте, меня зовут Анна. И я хочу сделать небольшой отзыв для Надежды Новосельской. Я пришла к ней на консультацию с темой того, что я уже более 30 лет занимаюсь творчеством, вышивкой. И хотела понять, что же мне делать дальше. Потому что тот доход, который я получаю с любимого дела, он настолько мал, и я уже не видела роста. Почему я обратилась к Надежде? Потому что ознакомилась с тем, чем вообще занимается она, и я поняла, что это профессионал высокого уровня, что у нее на все вопросы есть ответы, и она четко знала, что делать, как делать, и практически уже готов план того, как действовать. Это говорит о том, что у Надежды очень высокий уровень и очень большой опыт работы с людьми вообще по коучингу и все в этом направлении. Поэтому я обратилась, и я очень рада получить очень много ценных, полезных советов, что мне нужно сделать, и я знаю, что применив их, у меня все получится. И поэтому, если у вас есть проблемы, вы не знаете, что делать, как вообще раскручивать то, чем вы занимаетесь, либо найти то направление, которым бы вы хотели заняться, и вы не знаете, как его продвигать, что вам делать, где взять клиентов, такие вопросы Надежда очень легко решает. Поэтому я рекомендую приходить на консультации и вообще работать с надеждой. Всем всего хорошего!